Всем привет! Верность ТВ сегодня в прямом эфире, на ходу, как говорится, потому что времени очень мало, приходится по судебным разбирательствам бегать, ну по старому одному делу, где Дима Сергеевич рассердился, с щепки летят, поэтому как бы отнимает много времени все это дело, но мы не сдаемся и я думаю... В дальнейшем вы узнаете, чем вся эта история кончилась. Но ну, Сегодня я вам хочу рассказать вот об этой собаке. Это, э, как его сказать, счастье зовут Роза. Есть очень хорошие люди, э, которые обратили на нее внимание. Они оплатили ее прием в приют, простерилизовали ее. Вот. И хотят ее забрать домой проблема в том что розочка она не социализирована и она очень панически боится людей вот сейчас мы ее выпустили из больничного бокса и будем вводить нашу э, команду и в нашу собачью семью чтобы она постепенно в иди ко мне знакомься иди сюда знакомься с розы иди сюда чтобы у нее постепенно э, все люди и остальные наши Питомцы стали как бы фоном, чтобы она начала уверенно себя чувствовать. Вот она сейчас лежит на диване, как прилипшая. Вот. Я не знаю, о чем она сейчас думает. Ей, возможно, страшно, но уже не так, как впервые. Она просто она все панически, конечно, боялась. Первый раз нам пришлось знакомиться с розочкой через отлов. Она ни в какую не хотела никак подходить. Пришлось ее отлавливать. Вот это мотя пришла. Матильда, иди сюда на диванчик, иди сюда. Матильда. Мотя, иди сюда. Иди сюда, Матильда. Ну залазь на диван, иди. На, все, иди вознакомься. Давай, залазь. Ну, заползай, давай, Матильда. О, залазь там. Смотри, собачка какая Ложись, его. Моть, ложись. Во, нюхайтесь. Во, знакомься. Видишь, новая собака. На ушки понюхай. На. Ушки понюхай. Нет. Матильда. Но Матильда ее впервые видит, ведет себя, в принципе, адекватно. Ну, семья у нас дружная, гостям всегда относится хорошо. Поэтому, как его сказать, я думаю, Роза оценила, как к ней отнеслись наши лохматы. Я думаю, она это оценит и быстро успокоится, найдет здесь в нашей семье свое место. Потом Марина будет приезжать и уже на вот этой вот в домашней обстановке, скажем так, на домашней площадке, на прогулочном дворике начнет постепенно э, дальше знакомиться с розой, чтобы обучить ее команде камней. Когда она к ней начнет подходить, э, Марина сможет э, забрать розу к себе домой. Да, Розочка, ну все. А лапку дашь? Дай лапку. Нет, не иду. Ну, с ладно, чуть-чуть можно. А пузика почесать. Пузика тоже страшно чесать. А че худенькая такая? А попочку почесать? Нет? Почесушки. Ты что, не любишь, когда тебе чешут? А, я понял, страшно. Ну да, пока страшно. Хорошо. А есть у нас что-нибудь вкусненькое? А, там есть в холодильнике сосиски. Оттяпай кусок сосиски. А? Ну понятно, что сейчас у нее стрессы. Она вряд ли будет эту сосиску. Я больше чем уверен, что она не будет. Но тем не менее, проверим. Ну, вот. Я хочу сказать, что розы... Э Обладательница породы восточноевропейская овчарка. Ну, то есть где-то у нее были в роду папа, мама, дедушка или бабушка именно восточноевропейской овчарки. Да, Розочка? айумница, умница. Хорошая девочка. Ай, умница. Хорошая. Молодец. А ножки не любишь, когда трогают, да? Ну, страшно. еще. Ладно. Сейчас Соня пока режется в холодильнике колбасы проверить это дело. Я, наверное, уже буду заканчивать. Поэтому времени мало а люди настолько пишут в комментариях и звонят и просят просто чтобы мы продолжали снимать ролики мы посидеть посидели и не смогли в общем начали мы это дело и уже своих подписчиков никак не бросим будем продолжать конечно это дело как бы сейчас тяжело не было и трудно мы будем вас радовать Нашими событиями. Протягивай, Пашку. Поднос нос и суй. О, колбаску. Ложи. Она ее кушает? Нет, давай. Она протягивай, ну. Ну, протягивай. Роза. Нет? А давай Ложи. вот так. Подержи-ка. А давай вот так попробуем. Держи. Нет, держи. Давай кушать. Ну, колбаску надо скушать Вот, вот так, за щечку ее... Спрячем? Стой, стой. Колбаса же это вкусно. Во. И все, погладим. Ай, умница какая. Там колбаска такая вкусная спряталась. Нет? Вот. А кто говорил, что есть не будет? Ну, давай еще одну. Ну, съешь и я скажу. А кто говорил, что не получится? Ну, давай. Ай, молодец. Давай. Ну, еще чуть-чуть. Я, я так понимаю, сосиски этой фирмы не годятся. Ну, что ты. Все, на этой ноте мы прощаемся. Мой помощник. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, ставьте колокольчик. Всем пока. А комментарии писать.